Кракельщики, ребятишки, с вами я и это у нас 14 серия, и поскольку я, я, я я я что я, я хочу кратить этой серии э, виз-батарейку, вот, и думаю, начнем мы с нее. для, для него мне понадобится много полублоков, и весь резонатор который легко крафтится, поэтому я сейчас буду крафтить весь резонатор так вот, э, я пока что объясню, что делает виз батарейка. Виз батарейка делает так, чтобы у нас виз был более-менее нормальный. И он держался где-то на 95%. Вот. И мы сейчас делаем сначала виз резонатор. Он делается вот так вот. Потом ставим сюда и обкруживаем вот так вот у нас получается батарейка я ее поставлю где-то а у нас тут понятненько поставлю здесь вот теперь э, у нас тут когда будет 95 все будет входить в батарейку а с батарейки будет э, вот э, с батарейки будете выходить сюда если мини-мини-75. Да. Как-то так. Теперь мы должны скрафтить. Эм, что мы должны скрафтить? Ну, я должен, а не мы. Так, я хочу скрафтить. Скрафтить, скрафтить. Могу попробовать скрафтить кольцо сжигающего облака. Для этого мне надо обычные кольцо оно делается из кусочков э, от а где у меня эти кусочки вот мне нужно зайти этих кусочков поэтому мы делаем вот так вот раз два три четыре все теперь можно сделать кольцо у меня чего нету нету делаем вот так вот получаем кольцо смотрим что у нас что у нас там далее? 50 воздуха. Одно перо. Ну, точнее, мне надо сейчас за банкой сходить или скрафтить ее. И я тут очистил. Вот. А банка крафтится, наверное, наверное, она крафтится. Ух ты, стекла. и Ну, легко, да. Не надо делать вот так вот. Потом где у нас стекло было, вот оно. Оп, оп. И все у нас готово. Через три, два, один. сделаю две банки, вот. И мне надо загрузить, вот что это за банки? Мне надо загрузить перо сюда. Вот и у меня получилось две баночки с воздухом и с ром вот да. да и кстати я вот тут это... а кто такой вообще а? странный какой-то чел сюда прибежал да так Не надо что мне надо что ты опять тут летаешь тебе жить надоело то ⁇ -мо ⁇ как тебя словить так возьму-ка я лучше вот это потому что тут она немножко сама наводится. Вот. Это что? Это. <смех> а, нет, это земля. И сейчас я так прикаю. Так, оп оп, оп. Вставлю сюда. Это есть. Сюда. Так, мне надо поставить, как мне все поставить и снизу перо сверху кристал, то есть где у нас снизу перо сверху кристалл а тут кольцо и надо зарядить теперь так, И подождать осталось, так ну поскольку у тут быстро будет я делаю вот так вот что ух ты получилось так э, кольцо ну-ка получилось так 356 все хорошо и идеально и если мы вот этого конечно прыжок мы идем к генератору, а это изобретение. Нам надо редстоун, то есть побежали вот сюда. Мне надо, мне надо, мне надо взять и поставить вот так вот. Все. Генератор вес поставлю здесь. По моему мнению, генератор вес какая-то фигня не нужна. Что-то для него надо. Скорее всего, надо он сломается. Можно это быть? Вот где у меня потерялись эндермены. Так, ладно. Мы их тогда пойдем искать, только чуть позже. А сейчас я хочу сделать э, выращивание кристаллов. Мне надо для этого э, кремень и вот э, далее. Ух ты. Так стоп стоп стоп я хочу сначала сначала хочу сначала где у меня а дерево тоже подойдет вот так вот сделать чтобы она много исчезло вот у меня такое чувство что оно увеличивается только ладно а я испугался это в кольцо мою. так и мне надо че хотел я хотел сделать кристаллы но мне надо но мне надо кремень и миска вот и поэтому я думаю можно будет еще миску и... тоже и поэтому и да я сейчас скрафчу еще миску потому что миски Чтоб что это было? А это кнопка. Так, мне надо сделать вот так, потом вот так, потом э -э, тут то что у нас было. Тут у нас э -э, кремень и далее любые кристаллы. Вот. А любые разные надо. Нет, подождите-ка. Любые надо любые насколько я помню. А нет, разные. Три разных. Походу. Ну как, а если мы возьмем. Э, Давайте-ка тогда еще. Вот это. И вот это. Делаем так вот и вот так вот. да мне надо? Ой, миска, оказывается, не тратится. Э, я уже добыл, и поэтому я поставлю... Итак, э, такое чувство, что я что-то забыл. Ну, я лучше заберу эту банку, поскольку она может посчитаться как... Э, ну, я думаю, вы поняли. Вот, и мне надо сам кристалл, походу, да. Э, далее мне надо сейчас вспомню. Перо. Не здесь перо. Так, ну перо я забуду сейчас. И посередине что-то. А посередине. А, мне надо и семена еще. Тогда их возьму. Только мне надо взять вот это. И ну все получается пока что. Так семена вот и перо я так буду. Купа, Все, перо это был и мне надо, что мне надо. Мне надо еще, ну получается все, поэтому я ставлю здесь перо, здесь семена посередине надо. И вот это. Теперь их заряжаем. А, у меня выпало кадр. Так, а ч на не работает? А ч чё... а на ней? Она поломалась секунду я все пересмотрю блин я перепутал не перо а салис так теперь все да теперь все работает Нет. вот эта красота ну и у меня получилось я на я где-то сделаю скорее площадку вот, ну точно не здесь, потому что тут появляется каждый раз. Может, да, я просто возьму и прокопаю. Так, ладно, разберусь с этим в следующей серии. А пока, всем пока-пока. Вы можете посмотреть видео справа или слева и подписаться на канал. Всем пока-пока.